Короче, открытие кейсов 148 рублей на балике, ну по пармакоду консоль 23 блядь. Да полисотку. Не суть. Первый кейс у нас идет, это какой? Какой? Давай. Я предлагаю открыть Биксара, хотя мы его слишком часто будем. Так. Так. Лам, Биксара, похуй с ним. Пустим. Деньги есть. Времена года, заебись. Уже лучше суть сделать X4. Откроем Дэнди. Ну, Дэнди, потому что Дэнди. Он же Денис. Ну и пошел нахер. Бигстар! Бигстар! Бигстар! Плакать надо от этого Бигстара, блядь. Снова Биксар. Я буду хуярить Биксар до Талова, блять, пока не даст. Понял, он не даст. Это я тебе не дам. Юбисов, хуй с ним. Дорогие кейсы всегда актуальны. Красный камень. Красный камень стоит дороже, чем, блять, юмб красивый. Близард, хуй с ним. Ебучий Близер. Близар. Смертельный яд. Окуп. Сильвер элита. Окуп. Нет, не Окуп. Ладно, пусть с не... Окуп. Ладно, не Окуп. Блядь. Сломался. Смертельный яд. этот продаем. А касса 78 рублей. 42 на балике. На. Э. На. Ооо. От... Вот это мне надо. Давай. Давай, тысячу на баланс мы уходим. Понятно. Янтарный, надо убрать оттуда. ТДПС-20, получаешь 9 рублей в подарок. Хм, Хороший вопрос, что бы открыть. Эко-раунд, поехали. Денег нет. Но юсик красивый нужен. Пол-позиция. Блядь. О, мы сейчас пойдем делать контракт Раз Блядь. Два Три Нормально Контракты Уже 226 рублей Сувенирный выпал. Дальше идем делать контракты Раз Два Три Уже хуже если хуже, то выпадет лучше. Вру. Не выпадет. Лентарный шквал. 25 рублей. Видите, он стоит. Вот, 34 рубля на балике. Рунический. Рунический. Рунический. Рунический. Из рунического попадает глок дальний свет. Мы откроем еще раз. Рунический у нас остается 1 рубль на балике. Рунический дает. 89 рублей на баллике. Юбисофт, поехали. Один раз ты дал красный камень, давай второй красный камень. Понятно. Гран-при. Раз. Земля. Два. Свет. Три. Возвращение. -ху -ху -ху -ху -ху -ху. 93 рубля на баллике. Да вернись. Эмоционально Дэнди открывать стоит. Ладно. 68. Ладно, еще раз. Ну чтоб так, наверняка. О, Глок. 87. Хер с ним. Суть от... На Би 11 мы откроем другой кейс. Хер мы накопим на другой кейс. Сейчас второй раз Пойдем Пойдем снова Сильвера пооткрывать. Сильверы, поехали. Обменник. Дворник. Пальма. Денег нет. Элита. Давайте попробуем апгрейднуть. Вот это вот. На. 12. 50% шансов. Поехали. 51 даже. Ооо. Слила. Теперь есть пальма. Пальму можно обгрейдить на 30. 34%. В минусе. В плюсе, лол. Лол. А, в минусе. В минусе лол. Ладно. 68%. 50% шанс. Даст, не даст? Даст не, даст. не дало. Не дало, не дало. Херсим. Муху на вывод, потому что это... Хе!